ребят всем привет хотел показать еще один способ забавной заработка не то чтобы я вот например много на этом не зарабатываю но вот у людей написано макс заработок за вчера 149 тысяч 734 рубля ну короче 150 тысяч почти за сутки у кого-то не у меня у меня сами видите тут скромненько у меня вот в обработке 46 баксов готовых к снятию что-то около ну какие-то небольшие деньги абсолютно вот но эта штука достаточно интересная и я просто пользуюсь вот Admited, да, но есть таких сервисов 100 тысяч миллионов, 100 тысяч миллионов сервисов, поэтому можете сами, так сказать, посмотреть. Я просто хочу показать принцип, да, что это вообще такое. Это так называемые партнерские программы с оплатой за действие, то есть за действие клиента. Раньше, когда мир был дружелюбным и деревья были зелеными все, да, и приветливые девушки улыбались со всех сторон мне, Сейчас, конечно, старому никто не улыбается. Были партнерские программы с оплатой за показ. То есть просто баннеры, там, тысячу показов стоили денег. Потом, ну, достаточно быстро поняли, что это не очень хорошо работающая модель, хотя она до сих пор используется. Появились партнерские программы с оплатой за клик. То есть вот ты нажал, точнее, клиент нажал, деньги получились. С оплатой за клик до сих пор живут и здравствуют партнерские программы, хорошо себя чувствуют. Ну и сейчас как бы, ну не то чтобы нововведением, эта штука уже давно есть и уже сколько вот, я не знаю, лет вот этому Адмитеду, я вот не помню. Я, наверное, лет пять назад еще работал с этой фигней. Вот. Давно достаточно это все есть, но тем не менее вот партнерская программа с оплатой за действие. То есть, давайте посмотрим, например, каталог программ. Да? Каталог программ. И, собственно, что мы там увидим? Мы увидим когда это все загрузится, в кучу предложений от партнеров, которые что-то имеют. То есть имеют интернет-магазины, имеют интер... там какие-то игры, еще что-то. Ну, давайте вот, я не знаю, куда зайдем. Алиэкспресс, кстати. Алиэкспресс. Заходим. То есть вы можете иметь с каждого проданного вами товара с Алиэкспресс от двух тридцати до 38. понятно что там по разному это будет все да? то есть э, хороший плохой тут есть условия партнерской программы что они давайте посмотрим какой трафик они готовы у нас купить вот они готовы купить не вижу ограничений что то по трафику не могу понять редко пользуюсь этой штукой вот категории так ага значит оплата покупателя все дела сервис запущен связаться с нами, подожди, правила правила, правила, правила, правила вида трафика, вот кэшбэк трафик нельзя, по пандер кликандер, но его никто не любит email рассылку можно делать. да, можно дорвей, можно контекстную рекламу запустить Отдал трафик нельзя, мобильный трафик можно, тизерные по согласованию вот Рекламу в социальных сетях можно то есть вот, вот что нас интересовало в первую очередь то есть допустим Алиэкспресс, я надеюсь, все видели. Ну, давайте зайдем. Вот у вас есть группа ВКонтакте, например, да? Давайте какую-то возьмем привязку такую. Ну, просто у меня в основном игровая аудитория, ребят, так уж повелось. Да, давайте мы возьмем привязку какой-то вещи такой конкретной. Вот, допустим, мы продаем вот такой товар. Но фишка не в том, что мы не продаем. То есть товар лежит у наших китайских, китайских партнеров, давай так скажем, да? Вот, то есть, конечно, есть одна бизнес-модель. Это если мы привезем это в Россию, закажем партию, ну, по 850 рублей штука, честно говоря, дороговато, и будем там, допустим, по 1300 это все барыжить. Это как бы реально, это можно делать, это люди делают, вы видели паблики ВКонтакте. Кто-то кидает, кто-то честно работает, неважно. А мы можем что сделать? Мы можем в своей группе ВКонтакте запустить ссылку, ну, вот не такую напрямую, а партнерскую, там ее нужно будет, Получить, да когда мы если нам разрешат эту за три дня модерацию пройдем и разрешат и то есть просто вы допустим вы видите паблик по доте да если у вас, у вас одобрена партнерка алиэкспресс вы кидаете ребят смотрите на алиэкспресс какие есть красивые фигурки и знаешь там постите еще вопрос хотели бы такую или нет чуваки таки да хотели бы а кто то нажал зашел посмотрел и заказал вы соответственно получили какой то процент здесь ну процент варьируется да я вам показал что он разный да но тем не менее, даже вот давайте, давайте от плохого, да, давайте вот 2-30, давайте 3% возьмем. То есть вот стоит, ну, 800 рублей, грубо говоря, заказ, да, 3%, то есть по 30 рублей с каждых этих, не так, не, так, не так много, да, ну, тем не менее, тоже деньги. То есть 3 рубля со 100 рублей, ну, с 1000 рублей, 30 рублей. Вот, Но опять же, то есть вас никто не ограничивает, то есть продаж можно сделать много. Более того, как я понимаю, эту систему здесь можно же много всего купить, то есть можно же купить еще. Еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот Marvel. Вот на мой взгляд модель достаточно интересная. Давайте пойдем дальше в развитии нашей нашей мысли про эту модель, да? Допустим, мы сами заказываем из Китая вот такие игрушки и перепродаем их в России через паблик ВКонтакте. Это нормально, потому что, блин, удобно. Иногда людям приятно заказать в России. Некоторые не понимают Алиэкспресса, что же надо разобраться. Я вот, например, когда заказывал я очень долго сидел что-то возился с этим понимаешь поэтому нормальный нормальная абсолютно тема алиэкспресс то есть можно эти фигурки продавать в россии условно по 1200 да и мы можем заказать сами но по партнерской ссылке получить скидку там ну пусть 3 а может быть и 40 процентов я не знаю сколько там будет скидка конкретно вот на этот товар да но как вы видели тут почти до 40 процентов скидка может быть ну даже вот давайте от плохого 3 процента да? до привести их в россию не по 850 а уже там по 820 и продать допустим по 1200 я не говорю, что это супер просто, но я вам показываю конкретную бизнес-модель, которая может работать. Вот И не забывайте, здесь достаточно приятный ассортимент. И лично на мой вкус, здесь очень много прикольных вещей, которые я вот, например, ну, не то чтобы себе, я просто не люблю такие вещи, которые пыль в квартире собирают, да? Хотя в подарок, конечно, я люблю такие подарки, когда дарят. Но, ребят, подписчикам с удовольствием можно и разыграть, и показать, и они будут в восторге. Я считаю, что не так плохо. Не так плохо и достаточно интересная тема. Вот. реки какие красавцы какие есть, да? Иллюдан какой, какой скелетон кинг, Рейнджер. Он, кстати, в стиля. стиле. Вот, ладно, не суть, я уже э -э, начинаю, да, тут засматриваться на игрушки. То есть, сами понимаете, что все это... Вполне реально продавать более чем потому что но ну, интерес у людей безусловно к этому есть конечно нужно смотреть картинки нужно смотреть отзывы потому что вот такие черепашки ниндзя ну вот кому они нужны такие страшные да но я думаю что есть очень крутые здесь вещи вот например, опять же да мы нашли так я уже залипаю я просто люблю такие эти посидеть по посмотреть вот то есть предложил вам aliexpress вы скажете вот панда там у нас школьники кто что будет покупать то что будет оплачивать я скажу, есть же и другие тут партнерские программы. Например, если вы видели куча блогеров в свое время пиарила вот эту игру у нас год. Игра, кстати, не самая плохая. Мы тоже делали стрим, но мы не через Адмитет, мы через другую партнерку там регистрации набивали за регистрацию, то есть просто человек зарегистрируется, да, вам готовы заплатить, ну почти 100 рублей, то есть ну доллар, доллар 20, сколько это, ну 90 рублей, да, грубо говоря по нынешнему курсу. То есть, вы, допустим, снимали, сняли эту игру, да любую игру даже сняли. Говорите, ребят, если не во что поиграть, вот ссылочка в описании, хорошая игрушка. Люди переходят и регистрируются. Понятно, что у вас, допустим, 1000 просмотров, это не значит, что у вас будет 1000 регистраций. Нет. Ну, регистрации, если три с тысячи просмотров вы сделаете, Но ну, опять же, эти два доллара, но ну, они же в дом, понимаешь, они же в дом эти 2 доллара. Вот. Есть, конечно, странные партнерки, которые я не понимаю, но кто-то с ними тоже работает, техносила, можно же пойти в этом купить, в обычном магазине. Они во всех городах почти есть. Ну, не знаю. Вот. Но, как видите, 590 партнерских программ. Одобренная заявка на получение кредитной карты. 1200 рублей можно получить. Да. Вот. Admitted Global. Что-то у них такое. Особенный реферал 100 рублей. Активный реферал. Вот. Что подробнее. Так, подадим заявку. То есть... Заявку вот мы кинули, да, она пошла. Вот, то есть ее одобрят, если, то мы, соответственно, можем, можем как-то крутиться. Вот, ребят, вариантов много. Скажу честно, я здесь много денег не зарабатываю, потому что у нас часто есть прямые рекламодатели. Прямые рекламодатели, но ну, вот у нас получается чуть-чуть повыгоднее по деньгам для нас. Но, тем не менее, абсолютно рабочая тема. Есть люди, которые покупают трафик у других и сливают сюда. У меня вот иногда покупают рекламу какой-то игры. Тоже э, так называемые арбитражники, да. Я рекламирую игру, они ссылку в описании, вот такую оставляют. Ну и там иногда, наверное, им это отбивается, иногда не отбивается. Я уж не знаю, там, какие у них статы, какие, какие варианты, да. Игры, конечно, здесь есть стрёмные вот просто по играм, если подробнее, да. Но есть очень интересные проекты. То есть, вот, например, давайте нажмем игры. Я просто в играх как бы немножко шарю, мне просто по, по играм всегда проще, да. Конечно, есть игры, вот, например, типа вот драконы, я вообще не знаю, кто в них играет. Ну, просто не знаю. Но есть war Thunder, да, есть. Ну, Панзар как бы, не всем нравится, как и Never Winter, да. Есть норды, герои севера, вообще не знаю такую игру. То есть какие-то такие браузерки есть, да? Но есть абсолютно, есть очень крутые игрушки, на самом деле. Здесь есть смайт, например. То есть за каждую регистрацию в смайте. Если я сейчас размещу ссылку в описании на смайт вам, да, вы зарегистрируетесь, я получу 0.76 баксов. То есть, ну, почти там рублей 50. Смайт хорошая игра, просто, я, к слову. Warframe тоже, кстати, не самая плохая игра. Опять же, то есть, ну, видите, ребят, предложений много. Конечно, нужно как бы работать, нужно иметь свой трафик, нужно уметь продавать, но, в принципе, даже школьник может, почему нет? Вот, если вы хотите там 5 копеечек каких-то заработать, да, ну, вот вы взяли, допустим, своего друга, э -э, дали ему ссылку на эту игру, с ним посидели, поиграли часик, 70 рублей в карманчик, ну, не так плохо. Понятно, что, конечно, чтобы зарабатывать, вот как вот, вверху там 150 в день, нужно иметь там большие площадки, сайты, там, YouTube-каналы, чтобы сливать. Но по большому счету, вот так вот какие-то денежки можно зарабатывать и так. World of Warships, кстати, есть, сейчас 1,42 доллара, то есть, сами понимаете. Все, ребят, я просто нужно было что-то новенькое вам рассказать, да, можете попробовать. Я просто проб, пользуюсь AdMitted, и я пользуюсь еще link, link, link, link to, to pay или что-то такое, редко, то есть там вот по играм иногда есть предлые и все. Я не занимаюсь этим профессионально, это вот у меня такой приработок, ну и то иногда, да. Небольшой. Я вообще ничего не делал. Вышли корабли. Я вот по кораблям немножко по разместил рекламку. Вот, все, ребят. Ну, надеюсь, было интересно. Ссылка вот на эту штуку есть в описании. Ну и таких сервисов много. Они называются CPA. Это я вот в названии напишу: то есть, вы можете другую партнерку найти, мне без разницы.